Почему в Латвии на кладбище проводят праздник, а вечером, после праздника, собираются на бал, пьют и танцуют. как дела? Привет, друзья, с вами Зажигалочка. Сегодня в Латвии праздник на кладбище, который называется капу Сладки. И латыши обычно украшают э, могилы к этому празднику, а также везут для родственников цветы из дому или покупают мы везем от мамы вот такие желтые цветочки. Там у нее похоронена мама и ее муж, мой папа, моя бабушка. Поэтому мы повезем на кладбище сегодня. Когда мама в окне, в ок окра, so, why is mama in the window? Мама в окне провожает нас. Она всегда перекрещивает нас в дорогу. Wait, <laughs> Она будет поминать в час. Она уже приготовила бальзамчик, зажгла свечечку, будет поминать всех усопших родственников. Мы приехали на кладбище Вистенлея в приходе Праулина. Это бывшее лаздунское лютеранское кладбище. Ми говорит, мы на семейном uh, кладбище Лидии, которое называется вистин having... okay. uh, Люди встречаются здесь раз в год, помянуть родственников have a party и попраздновать встречу. Сегодня идем на могильный праздник на кладбище вистин в Мадонском краю Латвии. Могильный праздник это особая праздничная традиция на латвийских кладбищах в июле и августе, чтобы собраться на кладбище, вспомнить усопших, встретиться с ближними и дальними родственниками и друзьями. <таспорщик> Как вы можете с это рассказывает, что сто лет назад это место назвали Вистинлэя так как во время Первой мировой войны люди вместе с домашними животными прятались в низине, а чтобы петухи не кричали и не выдавали их, их зарезали. А вестынлай означает куриная низина. На кладбище похоронены в основном местные люди, в том числе отец, дед и бабушка Иманта. Ты, Якобсон, Виллс. курагала. Начавшаяся в Видзем и сохранившаяся языческая традиция могильного праздника прочно укоренилась в Латвии и до сих пор поддерживает принадлежность людей к местному сообществу. Видно, что эта могилка ухоженная. Многие Родственники, наверное, приехали, но ну, может кто-то один цветы сажают, а также, а также привозят э, срезанные цветы, а на этой могиле уже давно никто и не был традиции латышского могильного праздника основаны на традициях древней латышской мифологии. Из археологических данных можно сделать вывод, что для предков племен, живущих на территории Латвии, важную роль играли фетишизм, тотемизм, культы огня, солнца, луны и грома, а также различные виды магии. что уже в 1428 году областной синод Рижской церкви обсуждал языческую традицию местного населения «накормить души» по-латышски «мело Упоминалось, что латыши хоронят умерших на лесных полях и других неосвещенных местах, где похоронены их родители и друзья. Еще в 1739 году на склонах Голубой горы Палатышке-Зылай состоялось тайное захоронение умерших. Первые известия о христианском могильном празднике сохранились с 1831 года, когда его отмечали на Кримовском кладбище. И с того времени традиция распространялась, а теперь могильный праздник отмечается регулярно и почти во всех местах Латвии. Могильные праздники приобрели большую популярность после подавления революции 1905 года. В 1911 году лютеранский пастор, писатель и политик Андреев Недра устроил большие похороны в приходе Ветлова. Как хороший проповедник, он привлекал на похороны большие толпы, а как литератор писал соответствующие произведения на темы кладбища, смерти и вечности, которые тронули сердца простых слушателей. Медра также точно восполнял характерную особенность латышей собираться и отмечать праздники на открытом воздухе. И кладбище очень хорошо соответствовала этой традиции. Place. Yes. Нынешнее кладбище выставило, когда-то было местом захоронения дворян поместья Праулина. В 1782 году здесь уже была часовня. Это 18 вековое здание. Включено в список памятников архитектуры из-за строительного объема, планировки, фасада и остатков деревянных карнизов. Кладбищенский колокол все еще находится в башне. Здание было недавно отремонтировано. Что Я не знаю, мы должны 1972. Нет, Мы находимся на кладбище в Вистейн Лейк, где похоронен мой папа и моя бабушка. Вот. Мы пытались понять, какое захоронение самое старое нашли а, тут с 1872 года, но тут однозначно есть и более старые. Это дерево уже охраняется государством, это лиственница, вот такой зеленый значок. И место называется Каплыч по-латышски, но где обычно хранят покойников до похорон. Там также устраиваются церемонии, церемонии похорон в этом здании. Обычно до был праздник здесь, перед этим зданием, но в этом году перенесли ближе туда, к воротам, кладбище наверху в час начнется церемония сегодня рассматривая этот памятник архитектуры на кладбище мы встретили моего старого знакомого и монта и спросили его не знает ли он где самое старое захоронение он взялся нам показать одну из них тут с быть такая скапс. Да, пули Так, я для телевизора ir... не делал мобилку. из this place. Oh, It's, yeah, yeah, ice, yeah. It's raining. It's raining. Я не знаю, я ты Мама. Мама. Kungs it это all right. Светочник Вестурс Риквелис говорит, что на клапище мы встречаем родственников и друзей, вспоминяем у и понимаем, что они с нами. Духовно с нами. И это цикл, повторяется с каждым из нас. И так мы чувствуем шоу газ зиви бас пьескарьи У есть га-радзимы, это га не бринь из, костевым сад си из, тел я пьет зим с ну а ксие из. Весь пуш кор грибедамс, он тот зердивенья пушам, бет незили, ir курене свинчнаг, он курпвин сиет. Тапати ир ариквьену, кас пьет зимис ну ага. Никогда им сад он Tu un to patiese, patiese, В период с конца июня до начала сентября по выходным дням лютеранские католические приходы различных регионов Латвии объявляют могильные праздники. На кладбищах и в церквях вывешиваются объявления. Как правило, могильный праздник проводится в один день, только для каждой конфессии в разный час, а в конце проводится светский вариант. Но есть кладбище, где католические лютеранские могильные праздники проводятся каждая в свой день. Поскольку в советское время захоронения смешались и людей, принадлежавших к разным конфессиям, хоронили на одном кладбище, то на традиционно лютеранских кладбищах проводятся как католические, так и православные и другие церемонии. мы с премином 2021 года, 15. Jūlijā, 92. Каждый год священник зачитывает имена тех, кто умер в течение года и похоронен на этом кладбище. Мужей байса октубри 929 года 1 80. 10 октября 110 гадоветсума. Инар улдуки. Мужей байса 2021. 929 года 1 80. 55 ноября В подготовке особенно украшаются могилы. Возле могил ставят вазы с цветами, свечи, насыпают свежий песок, пересаживают цветы, подстригают кусты, На значный день на приходском кладбище собираются родственники, друзья и соседи усопшего из разных уголков Латвии, даже из-за границы. После церемонии на кладбище родственники продолжают общение и поминки за обедом прямо на кладбище или у кого-то дома, а вечером все собираются на зеленый бал, залем балу чтобы повеселиться и потанцевать. Правда, традиция таких балов понемногу отмирает, то ли из-за тока населения из села, то ли по какой-то другой причине. So Ник считает, что это очень уникальная традиция подгребать могилы. Он говорит, что я думаю, что латыши делают это для того, чтобы знать, приходила ли душа на их могилу. После образования суверенной Латвии традиция летних могильных праздников из Видзамы распространилась и на другие культурно-исторические регионы Латвии, где, однако, никогда не достигала такого размаха и народной поддержки, как Видзамы. Традиции могильных праздников процветали, особенно во время Второй мировой войны и послевоенной бедности, 1960-е годы они приобрели новую форму и появились так называемые светские могильные праздники. В этом случае к народу обращался не пастор, а кто-то из местных деятелей культуры с хорошим голосом и речью. Например, руководитель Дома культуры, самозанятый актер или представитель новой профессии, человек, провожающий последний путь. В ноябре 2004 года на кладбище Вистинле был открыт памятник латышским борцам за свободу, сражавшимся за независимость Латвии в 1918-20-х годах. Касимцев Шаюс Капус. Сейчас капаю сироп. Ветчина из тауза, с есть ветчина от зимы, тарелку от ледяного зима. Коста Уйвете на кладбище <coughs> похоронен деду <coughs> со всем своим огромным родом калниней. <coughs> ива это говорит, что много раз не на кладбище сегодня. И рада, что, приехав на могильный праздник, можно встретить как хороших знакомых, так и давно невиданных одноклассников и родственников. Поздравляю, ива right, это моя подруга Ева с очень молодых лет. Конечно, мы встречаемся раз в год на кладбище, и нам хочется пообщаться и узнать, как у друг у друга дела. Я также рада встретиться и пообщаться с другими соотечественниками. Мы поумнели, мазметы, мазметы, мамлецы, сколько то это. Это Скай, ты слабый. Ты полетишь с трассы и все бомб. Нет, без бегать и бат. Ты летишь, ничего, ты к доту талета не бей. Нет, ничего, ты к этой азбите, ты отпади, я с Калкурней? Но выставляя баллы, порту Ну Мама, мама, что тут похоронены jaba. многие uh -huh. родственники. Mommas... Ne, Именно тут есть их А та а Оскар. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Будьте активны и будьте здоровы. Ваша зажигалочка.